Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео у нас на обзоре а, Проектик называется Apex Army а, Здесь Теперь у нас уже преобладают обезьяны то Везде собаки, там, коты и тому подобное Теперь пошли уже по обезьянам Ладно, давайте разберемся Рассмотрим, что предлагает нам данный проект 6 причин присоединиться к Apex а, Получается 5% Комиссии на ликвидность 3% на держатель идет И 2% на на обезьян у нас идет. Ладно, хотят они любить обнимать китов. Не любят ребята этих китов. Ну ладно, по безопасности, что мне нравится, заблокирована ликвидность. Проверенная кодом Solid Group. То есть это уже очень хорошо. Давайте лянем. Апиномика. Не дакиномика, а апиномика. Ну ладно, в принципе тоже уже неплохо. Общее предложение у нас всего 800 миллионов монет. Для роста экосистемы 40 лямов идет. Фонд сообщества тоже 40. Финансирование ликвидности. Ну там по 200. Ну короче, в принципе они все правильно раскинули. По безопасности высокие стандарты в сфере DeFi децентрализированных финансов лучший код лучшие меры защиты от китов от ботов также хорошая экономия по газу идет то есть в них все правильно рассчитано также они проходят аудит это очень важно аудит у них уже в принципе все идеально то что они могут сделать для обезьян ну да ладно блин это такое как бы мелочи для нас, для нас больше интересно как мы сможем на этом заработать и что здесь будет интересного возможно мы запустим конкурс, но это еще не точно ну, посмотрим опять же в принципе это и все здесь у нас ракетная команда, покемон уже какие-то пошли, не, на пацаны конечно беса на но вылет все это прикольно интересно коин у нас уже есть, сейчас мы туда двинемся на как можно будет купить данный токен точно так же вам сейчас все покажу социальные сети есть все ссылочки будут в описании это раз также оставлю закреплю эту ссылку здесь вы сразу можете без лишних отвлеканий на всякие мелочи залезать смотреть ссылки CoinGecko, PancakeSwap, Dextool Coin и тому подобное по поводу, по поводу аудита по поводу защит вы можете полностью здесь все проверить, посмотреть. То есть в них все отметки, все имеется, все хорошо. Это как бы немаловажно, то есть контракт чистый. А, Закрытаем мы на CoinGecko. Цена сейчас просела, потому что и вся крипта просела. Для нас это хорошая возможность войти, сорвать бабла. Как бы минус 5% ушло, и я думаю... Для нас это будет хороший плюс, на низах зайти и хотя бы те же 50%, а то и 100% взять. Давайте глянем. Здесь у нас PancakeSwap. Объем за сутки 600 тысяч. Он где-то будет, наверное, под лям. В данный момент сейчас заскакивать. Потому что сейчас многие захотят купить данную монету. Ну, то есть около ляма, полуляма, Это неплохие обороты за сутки. Залетаем мы на Twitter. <свят> проектик новенький, развивается, еще читатель, конечно, маловато, поэтому, ребята, подписывайтесь, чтобы следить за новостями. Иначе к вам прибежит такой то огромный бабун. Ну, блин, прикольно, нормально. Вроде бы шутку как бы, ну и без опадать, но тем не менее, они сделали все красиво, все интересно. Так что следить за новостями здесь, возможно, в аэродропах поучаствовать, и, надеюсь, будет у нас конкурс. То есть по проекту все у нас просто, все у нас понятно. Вот такая красивая обезьяна к вам придет и принесет вам бабосы. Телеграм имеется. В Телеграме уже 3000 человек с лишним. Поэтому что, ребята? Залетаем на проект, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Можно здесь небольшой X в данной ситуации на падающем рынке, но его можно будет сделать. Я думаю, в половину, допустим, положить там тот же косарь и с него сделать в ближайшее время плюс 500 долларов. Как по мне это неплохо. но на этом у меня все. Так что всем удачи, всем профита, всем пока.